компания саутсон из 45 компаний занимаем 14-15 мест в республике кроме того мы буквально вот сейчас имеем 10 10 рождения нефтегазовых месторождений мы выиграли его на аукционе вот сейчас мы занимаемся разведкой и дальше бурением.